Ребят, ну, короче, покидали мы там. Нас вежливо попросили уйти, хотя мы, как бы, там, это, считаем, что, как бы, своими, можно так сказать. И первый заброс на новом месте принес нам вот столько денег, ребят. Я даже не знаю, тут исчез, просто гляньте. Просто гляньте. Так, ну что, ребятки, давайте забросик с вами сделаем. Посмотрим, что у нас тут. Там дальше еще мост есть, если вот видите, короче, по прямой. Сейчас мы туда перейдем покидаем там посмотрим только неизвестно туда переходить я думаю пути обхода найдем и покидаем там под мостом так а у нас тут я уже чувствую что цепляется как ваш ваше предположение ваше предположение 10 рублей так а я тут короче поворачиваю голову а там идет хатабыч Хатабыч, хатабыч, дай мне волосок Так, а у нас забросик И опять мелочь, пацаны Вот столько мелочи, рубль два Ну, короче, здесь что-то поменьше, чем там как говорится Попросили нас культура оттуда уйти, повторюсь Ну, блин, там денег, конечно Не счесть просто Бензин мы стопудняк отбили тут За поездку сюда Ну, ничего, мы, короче, договорились, что туда обязательно вернемся Ночью Когда народ будет поменьше и покидаем там. Посмотрим. Так, у нас... У нас... у нас... Что тут? Опять мелочушка, сами видите. какая железячка. Как-то так. Так, а у нас забросил канальчик что на дне. И достал, что на дне. Сами видите. По-моему, нету. С черкашом. Она нет руханы. Но я впечатлю да. благо, потом помою. Какой-то рыбак не добежал, видно. Так, а у нас рубль 50 копеек. Короче, мелочь да, здесь не тоже не прибавляется. Но здесь гораздо меньше уже. Рублей 70 есть. Десяточки, десяточки, пятерочки. Короче, пока растем. Давайте сюда с вами сейчас давайте мы это нашу прогулку по Царицыно с магнитом разделим на две части потому что все в одно видео не влезет сами понимаете все сразу показывать нам на канал просмотры нужны <с> как говорится поэтому сейчас мы здесь покидаем потом пойдем там еще место посмотрели и вот по тот главный мост это уже будет в другом видео тем самым да, у меня чирик то 2001 год копейка и чирик так ну чё ребят кидаем мы здесь минут 15-20 короче вот столько мелочь попалось рублей 100 это конечно не то место давайте при последней заброске сделаем удачу с вами мы будем выдвигаться под другое классное место я чувствую уже чувствую запах денег <свят> как говорится, думаю, блин Чем с Да. Походу баблом <свят> <свят> Или трусами Да, или трусами ну, все, Трусы лежат, мы сейчас их обратно выкинем Так, а у нас тут Сейчас посмотрим Ну здесь мало, малая проходимость Какая мы уже стоим Но все равно мелочушка попадается Пробки 2 рубля Короче, в основном мелочь Мелочь уже заколебала, мы ее уже не отцепляем Здесь нужно кидать магнит, наверное, я думаю, Двухсотиком, чтобы она хотя бы снималась, потому что снять ее невозможно вообще. Так, у нас второй заброс Так, так, так. Вот в одном направлении кидай-кидаю, кидаю, все равно находки попадаются. Ну, в виде мелочи. Вот так, есть что-то прикольного, камер, телефонов, айфонов каких-нибудь часов Ничего нету пока Так, а у нас 2 рубля новых прибы А, это 5 Пятачок Рождение мы сегодня заработали Но с находками сегодня пока нету Так, это был у нас Последний заброс на этом месте, ребят Не забываем подписываться на мой канал Рыбацкий трофей Посмотрите обязательно следующее видео Которое выйдет после этого Подписываться к Диману На канал Что на дне Ссылочку я тоже в описании оставлю. И а у нас тут 1 рубль. Ну и всякая вот эта маленькая мелочушка. Ну что, ребят, короче, шли мы километра полтора где-то. Пришли вот к такому классному мосту. Сейчас распакуемся. Сегодня напомню, я напомню с Диманом. Мы выбиваем парк царицына. Сейчас покидаем тут. Такой мост классный. Я думаю здесь все, любой желающий здесь, мне кажется, на удачу денежки должен кинуть. Мне кажется, в таком красивом мосту денежек должно быть полным, полно. А мы тем временем подходим и смотрим. У нас тут сетка и вот такой классный мост. Ничего, приступим. Так, ну чего, я распаковался. Напомню, сегодня буду использовать магнит серии MPN 600 килограммов, двухсторонний А ссылочка на магазин нужные вещи Будет в описании под видео Давайте первый заброс сделаем с вами, что ли Посмотрим Что у нас тут есть Что нету Здесь, короче, сетка И очень большое течение Сейчас посмотрим, что у нас тут По идее, что-то уже, по-моему, примагнитил Сейчас посмотрим что-то по-моему есть Вроде как у нас первый заброс Такая пробка И ключик Маленький золотой ключик Так, мы. короче, с этой стороны Вообще ничего нет Первый заброс э, Вот тут вот, с другой стороны моста Принес нам немного мелочушки Давайте забросик с вами что ли сделаем Посмотрим, что тут у нас Так посмотрим что у нас стоится тут а тут у нас опять мелочь вот это зашибись местечко мне уже нравится 10 рублей 10 рублей 20 рублей один заброс нормально ничего кидаем мы здесь минут 20 уже особо здесь находок нет под этим классным мостом рублей по 60 наловили давайте здесь один забросик сделаем и пойдем уже под другой мостик Посмотрим, что там, повыбиваем, так, а у нас тут, у нас тут, у нас тут, короче, 10 копеечник попадаются, они нафиг никому не нужны, блин, обидно, так, сейчас мы пойдем туда и покидаем там, так, ну вот, добрались мы с до другого моста, километра два прочитали по лесу, сейчас будем здесь кидать, давайте забросик сделаем совместно с вами. Посмотрим, что есть тут. Уж предыдущий мост вообще нас что-то не порадовал. Так, вот монетки со старого моста. Давайте с вами забросим. Посмотрим, что тут есть, что нету. Так. Ух ты тут! Я уже застрял, по-моему. Так. ведь деревяшка торчит. Кидать неудобно. Может, сейчас на мост залезу. Там покидаю так у нас первый заброс пока пусто Ничего так нет, короче кидать здесь невозможно я решил забраться вот на сам мост и покидать сверху давайте с вами забросить посмотрим и тут у нас глубина здесь приличная главное чтобы веревка не упала вниз подписчики пришли смотрят все спрашивают что мы делаем для чего а мы чистим речки, ребят. И ищем сокровища. Ух ты, это что? Здорово там цепанул такое. Так, и у нас.. А у нас пока пусто. Блин, вообще облом. Походу здесь место тоже оставляет желать лучшего. Но сейчас посмотрим. Все, короче, вот по тут мост пойдем. Что, ребят? Достала, короче, валик. На той стороне выбросил речки мы чистим поэтому здесь большой чермец складываем на берег по находкам у нас пусто даже честно говоря мелочи нет что у меня что у димана сейчас мы наверное пойдем на другое место потому что минут 20 кидаем ну вообще ничего нет сейчас я вам покажу даже раз такая ситуация обидно но ничего мы не честно очар... короче мы с димасом прошли вот эту всю территорию покидали под каждым помостком, практически под каждым мостом. Там вдалеке вообще мосты все пустые. Сейчас мы вернулись на старое место, там уже кто-то свадьбу походу играет у нас, попросили вежливо уйти. Короче, сейчас будем выбивать вот здесь вот. Так что обязательно поставьте палец вверх, все находочки вам покажем. Так, ну чё, давайте сделаем забросик с вами, Тут все люди на кармаранах катаются, а мы сейчас посмотрим. Чё у нас тут так первый заброс у нас надо как говорится катамаран не цепануть, а то сейчас будет веселуха водные лыжи так а у нас тут кстати мы идею классно придумали взять в аренду катамаран и у нас тут сразу рубль давайте еще забросик сделаем с вами я вам расскажу что мы придумали Короче, берем катамаран, берем поисковой трал. Паша, привет! Надеюсь, ты поддержишь данное СИЕ. Короче, привязываем сзади и фигачим там тралом. Я думаю, находок будет уйма. Так, а у нас второй заброс. Тар... Объем трал. Да... Знаешь, короче, сам прикольное то место. Вот. Ну там даже нам, короче, сказали кидать, приходить ночью, но... Увы, ночью мы не можем, все люди семейные. Ну, кто знает, может в дальнейшем. Короче, выбили мы здесь все. Практически каждый мостик прошли. А у нас еще рубль. Короче, каждый заброс по рублю. Помните, как там было на предыдущем видео? Посмотрите обязательно. Ссылочку оставлю под описание, под видео. Вот там была гора мелочи.